Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark И в этом видео у нас на обзоре проект Space Mask В общем, ребята, проект у нас только появился Проекту буквально два дня И за эти два дня он уже успел набрать более 2000 людей себе в сообщество Телеграм у них уже кипит полностью То есть проект начинают кружить и активно ведется у них там развитие также Twitter очень быстро у них поднялся. В общем, сейчас это очень интересный проект для всех. Давайте сейчас быстренько рассмотрим, для чего, как у нас, что здесь работает данная система. Здесь у нас все на Binance Smart Chain. В общем, всего у нас 1 миллиард токенов получается. Также сразу сжигают 90% токенов, которые для команды остальное идет фонд space mask а, то есть на маркетинг а, консультантов и биржевые а, скажем так листинги. А, также у них был получается пресейл типа на dx sale, а, что гарантирует того что когда все токены были проданы проект только потом запустится в общем что мы имеем дальше также в Токены будут заблокированы на год а, по достижении, скажем так, жесткого лимита на платформе. То есть, чтобы не было никаких со стороны разработчиков злонамеренных направленных действий в сторону, скажем так, того, что когда курс летит, они свои монеты сольют и уйдут просто-напросто с деньгами. То есть, все их бабки заблокированы. Что интересно в этом проекте, как он работает, почему для нас интересен? Потому что общее количество токенов а, будет уменьшаться. Так как с каждой комиссии за транзакцию у нас уходит 10%. 5% распределяется между всеми пользователями. Также 4% всегда блокируется в пул ликвидности. Space Mask BNB. И как бы 1% сжигается. Чтобы получается, когда сжигание идет, цена. И спрос увеличивается, цена поднимается И интерес у людей точно так же Идет вверх То есть все просто Чем меньше монет Тем больше на них Начинается ажиотаж И тем выше на них становится цена Поэтому сейчас Кстати у них там были небольшие пампы Небольшие откаты Сейчас будет опять скоро памп Но сейчас пока еще мы немножко На хорошей зоне находимся Где можно сейчас вовремя купить, закупиться И выстрелить Прям вверх вообще, ну, как Килла на своей тесли улететь на Марс. А, в общем, что мы здесь имеем? По дорожной карте, запуск сайта, разработка, социальные медиа, сети, то есть раскрутка всего этого идет, маркетинговая кампания, пресейл и листинг на PancakeSwap. А, также прошли аудит. Аудит это очень хорошо. То есть контракт полностью подтвержден, все у нас замечательно. Третье, третий квартал это у нас NFT, то есть на когда мы получим NFT, партнерские отношения с Fintech, проект просто вообще, он, я не знаю, попадет в Cup. в топ 100 как минимум. Также листинг на других биржах. Ну и конечно четвертый квартал, квартал это опять же там аудиты дальнейшее развитие по проекту все у нас понятно предпродажность 400 миллионов монет сожженные токены это у нас 262 миллиона я ошибся я сказал здесь 400 миллионов получается монет также листинг на PancakeSwap это у нас 28% улетело туда всего у нас общее предложение, как говорил ранее, 1 миллиард ребята, идем далее попадаем мы в твиттер в твиттере у нас как вы видите, мощный Илон Лас, который уже пошел вверх, взлетаем. Они очень рады, что уже более 2000 человек, которые держат токены. Это само собой, потому что люди заинтересованы в данном проекте, проект интересный. Ну и, конечно, разные небольшие новости и разные примеры того, как движется проект вперед. У нас есть Telegram почти 2000 человек, в данный момент 500 человек у нас в онлайне. Это очень хорошо, и, кстати, это не какие-то боты, это реально активная живая аудитория, которая постоянно ведет диалоги, идут разговоры и тому подобное. Мы можем посмотреть по графикам, то, как у нас взлетела цена, немножко упала, опять взлетела. И сейчас я вам скажу, сейчас хороший момент, чтобы закупиться и потом пойти опять снова на Марс. Полетим вверх. И, конечно же, биржа у нас PancakeSwap. Здесь мы можем втулить, там, допустим, на один BNB мы получим полмиллиона э, токенов Space Mask. Как по мне, это очень круто, очень интересно. Проект э, реально свежий. И когда, вот, по моей практике, вот, когда проект только запускает, он со старту начинает брать э, такие вот хорошие вершины, хороший старт данного проекта. Это говорит о том, что сейчас проект будет только вверх-вверх идти, опять же развиваться, и цена будет сейчас расти. Так что вот такие у нас дела, ребята. А, поэтому можно будет закупить сейчас и, конечно же, следить за курсом. А, в принципе, как-то так. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного проекта. Поддержите видео лайком, подпиской на канал. А, Space mask у нас идет на Марс. <laughs> на этом у меня все, ребята. Всем удачи, всем профита, всем пока.